Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей, сегодня для вас подготовил супер полезное видео Здесь я вам покажу несколько полностью идентичных ситуаций, которые у меня постоянно работают И расскажу несколько факторов пробития уровня сопротивления Надеюсь это видео вам поможет Итак, приятного просмотра и мы переходим на платформу Итак, смотрим первую ситуацию, здесь я собираюсь заходить на пробитие уровня сопротивления А видим, что цена уже... Ну и как ощущения? Итак, смотрим первую ситуацию. Здесь собираюсь заходить на пробитие уровня сопротивления. Как видим, цена уже подошла к этому уровню, произошла небольшая коррекция, но потом цена опять продолжила идти вверх. И здесь, как только началось такое резкое движение, я зашел вверх. И как только цена стала выше максимума в предыдущих свечей. А здесь я по пунктам буду рассказывать вам все факторы успешного пробития. И в конце покажу все основные ошибки, которые вы можете совершать. Давайте разберем эту ситуацию. Здесь был плавный тренд вверх. А потом цена подошла к уровню сопротивления. Немножко откачила от него и продолжила идти вверх. А, то есть произошла коррекция. Как видим, на предыдущей ситуации, когда она подошла к уровню, был четкий отскок. Цена продолжила идти вниз. А здесь она... Наоборот, продолжил идти на пробитие. Итак, остается 10 секунд. У нас идеальный сигнал, цена все 5 минут шла вверх, и сделочка у нас заходит в плюс. И теперь смотрим следующую ситуацию. Смотрите, практически абсолютно такая же ситуация. Также цена подошла к уровню, произошла небольшая коррекция и продолжилось восходящее движение. И здесь я специально покажу вам, как я зашел на предыдущую ситуацию. Посмотрите, насколько все одинаково происходит. Вот началось резкое движение, цена стала выше максимум предыдущих свечей, и я тут же зашел. Абсолютно две одинаковые ситуации и абсолютно одинаковый заход в обоих случаях. А я уже рассказывал, что я торгую на подсознательном уровне, то есть захожу в сделки автоматически. Я это натренировал, потому что часто заходил на одну похожую ситуацию. И вам я рекомендую выбрать для себя две или максимум и вам я рекомендую выбрать для себя 2 или максимум 3 таких а, хороших ситуаций, которые у вас постоянно заходят и их отрабатывать. И тогда у вас будет опыт по этим ситуациям, вы будете лучше в них разбираться и лучше по ним заходить. Также у нас происходит идеальное пробитие и давайте с вами подождем окончания этой сделочки. Остается 10 секунд, уровень у нас пробился, и сделка заходит в плюс. И теперь смотрим следующую ситуацию. Вот я переношу уровни, абсолютно такая же ситуация, и на таком рывке я захожу вверх. Также мы видим плавный тренд вверх, также мы видим... Коррекцию небольшую от этого уровня. И такое же резкое движение, в котором я зашел. А коррекция не обязательно должна длиться 2 минуты. А Главное, чтобы она была небольшая. То есть при отскоке он продолжает свое движение вниз. Но если это коррекция, то цена продолжает идти вверх. Так, это последняя ситуация. И давайте все э, я расскажу вам по пунктам. Во-первых, нам нужен плавный тренд вверх. Без особо резких движений. Потом нам нужно, чтобы цена коснулась уровня сопротивления. Далее происходит коррекция небольшая И после этой коррекции должно продолжиться восходящее движение И как только цена резко начнет дергаться вверх И станет выше максимум предыдущих свечей То есть выше всех остальных свеч, которые вы видите на графике На таком отрезке графика То вы сразу же заходите Главное, чтобы рынок был не сильно волатильным Потому что может быть ложный пробой а Как видим, сделочка у нас заходит в плюс произошло также идеальное пробитие И теперь я вам покажу последнюю ситуацию Здесь я вам Расскажу про основные ошибки. Вот я рисую уровень сопротивления. Как видим, цена подошла к уровню, произошла коррекция. И теперь начинается движение вверх. И здесь я захожу. А как думаете, какую ошибку я здесь совершил? Я вам дам некоторое время, чтобы подумать, чтобы вы это усвоили. Итак, теперь рассказываю. Во-первых, это сильно волатильный рынок, цена резко подошла к уровню сопротивления и отскочила от него. Также вроде бы две свечи, такая же коррекция. но посмотрите, где я зашел. Я зашел не выше максимум предыдущих свечей, а ниже, то есть я поторопился. В итоге произошел сильный отскок от уровня антипушка, как сказал бы Тарас, и сделочка у нас заходит в минус. А вот я показываю небольшую статистику своих сделок, и на этом данный видеоролик подходит у меня к концу. Спасибо вам огромное за просмотр, ставьте палец вверх, если это видео было полезным для вас. А спасибо вам огромное за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующих видео. Желаю всем профита, успешных сделок и всем пока.